Сегодня у нас на обзоре новый инвестиционный проект под названием Понес Криптоинвест. Напоминаю, что проект новый, он запустился вчера. Вчера я инвестировала 20 тысяч рублей. По моему депозиту начислена прибыль. В этом видео вы увидите, как я вывожу свои заработанные деньги. Выводить я буду более 80 тысяч рублей. И если проект не выплатит деньги, то я создам новый вклад также на 20 тысяч рублей. Друзья, на данный момент я нахожусь в своем личном кабинете. Как вы видите, в этот проект я проинвестировала 20 тысяч рублей. Вчера я делала также пробную выплату с проекта, проект мне вывел 562 рубля. Друзья, я заработала уже в этом проекте более 100 тысяч рублей. Но ну, а сейчас давайте я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. Друзья, на моем балансе 101 267 рублей, выводить я буду 101 200 рублей. Платежную систему я выбираю Payr. Также вы видите мою предыдущую выплату с этого проекта. Проект платит. Друзья, статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в свой ПР кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 101 200 рублей. Выплата с проекта понес. Друзья, проект платит. Друзья, и сейчас мой заработок составляет 100 000 рублей за 24 часа. Но ну, а сейчас давайте я сделаю новый депозит. Захожу я на девятый тарифный план, то есть 900% за 48 часов. Начисление прибыли каждые 9 минут. Платежную систему я выбираю. PIR, инвестирую я 20 тысяч рублей. Прибыль через 48 часов у меня составит 180 тысяч рублей, а каждые 9 минут я буду получать по 562 рубля. Друзья, сейчас 20 тысяч рублей я переведу на данный ПР кошелек и мы с вами продолжим. Друзья, сейчас сумма моих депозитов составляет 40 тысяч рублей, а сумма моих выплат составляет 101 762 рубля. Друзья, давайте я перейду в свои депозиты. Как мы видим, мой новый депозит на 20 тысяч рублей успешно создан. Ну а сейчас давайте мы с вами кратко пройдемся по проекту. Вот так выглядит главная страница проекта Понест. Здесь вы можете рассчитать свой доход, здесь вы можете почитать кратко о компании. Статистика компании PONEST. Друзья, проект совершенно новый, он работает первый день. Участников на данный момент 1885 человек. Проинвестировано более 1 миллиона рублей. Выплачено более 200 тысяч. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты топ-партнеров. Также мы видим мое пополнение и мою выплату. Друзья, давайте перейдем во вкладку «Партнера».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 Друзья, ну на этом я с вами прощаюсь, так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи, всем пока! Друзья, я проверила новый проект по на платежеспособность. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 556 рублей. Друзья, сейчас мой заработок составляет 562 рубля каждые 9 минут. Всем привет! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете». Сегодня у нас на обзоре новый инвестиционный проект под названием «Понес Криптоинвест». Если вас интересует быстрый заработок в интернете, если ты в поиске новой схемы заработка, то обязательно досмотрите это видео до конца. В этом видео вы увидите, как я инвестирую в новый проект «Понес 20 тысяч рублей». Также вы увидите, как я буду выводить свои первые заработанные деньги на свой электронный кошелек. А первая прибыль мне поступит уже на баланс через 9 минут. Желаю всем приятного просмотра. Эксперты в области торговли криптовалюты BNB готовы поделиться своим опытом с каждым из нас. PONIS.NET – маяк в мире инвестиций на криптовалютном рынке. Трейдеры компании торгуют на рынке более пяти лет. Друзья, также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. Здесь вы можете прочитать подробнее о компании. Статистика компании Поност. Друзья, проект совершенно новый, он работает 0 дней. Участников на данный момент 419 человек. Проинвестировано почти 500 тысяч рублей. Выплачено более 24 тысяч. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты и топ-партнеров. Перехожу во вкладку «Партнеры».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 Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений. Но я нахожусь в своем личном кабинете. Как вы видите, у меня все по нулям, так как я еще не проинвестировала в этот проект. Но сейчас давайте я создам свой первый депозит. Зарабатывать с вложениями мы будем на 9 тарифных планах. От 200% до 900%. Срок действия депозита 72 часа и 48 часов. Начисление прибыли каждые 9 минут. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Я буду заходить на 9 тарифный план, то есть 900% за 48 часов. проинвестируя я 20 тысяч рублей. Платежную систему я выбираю Payr. Прибыль через 48 часов у меня составит 180 тысяч рублей. А каждые 9 минут я буду получать по 562 рубля.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 Мой платеж успешно принят. Ну вот, друзья, мой первый депозит на 20 тысяч рублей успешно создан. Сейчас я буду ждать своих первых начислений, чтобы проверить проект на платежеспособность. Друзья, также в этом проекте есть программа «Бонус». Чтобы получить бонус, нам нужно записать видеообзор данного проекта, и мы получим за это денежное вознаграждение от 100 рублей до 70 тысяч рублей. Ну а сейчас давайте я поставлю видео на паузу, дождусь своих первых начислений и мы с вами продолжим. Ну вот, друзья, прошло 9 минут по моему депозиту, прошло одно начисление. Прибыль на данный момент у меня составляет 562 рубля 60 копеек. Но ну, а сейчас давайте я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю Payr, сумма для выплаты 562 рубля. Выплата успешно подтверждена. Статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в свой PR-кошелек. Друзья, как мы видим, деньги мне поступили. Плюс 556 рублей. Выплата с проекта PONUS. Друзья, проект платит. Но на этом я с вами прощаюсь. Так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи. Всем пока.